Чтобы была хорошая мотивация для команды, надо сказать, что вот если мы сейчас не сделаем, то все, да, край. Давай отвечу. Значит, как сделать так, чтобы идея «Или мы умрем» красной нитью проходила через э, все наши коммуникации с командой? Значит, есть такая опасная штука. К страху мы привыкаем. Значит, страх очень быстро натирает мозоль на нервной системе, и мы перестаем бояться того, что боялись раньше. Есть обратная сторона. Если вообще не боимся, тогда... Ну, то есть, Страх копится, копится, потом взрывается. Но если пугать постоянно, или мы умрем, если добавлять фразу, или мы умрем каждому маленькому декомпозированному шагу, ну тогда получится, что люди перестанут бояться. Поэтому я рекомендую сначала продать идею, большую идею продать команде в начале пути, что мы в течение этого квартала переходим в новый формат работы, когда будем работать вот так-то с такими-то клиентами, с такими-то проектами. Иначе мы умрем. Добиться от команды обратной связи, Осознание, что мы действительно умрем, добиться от команды понимания, что самое простое будет в переходе в новый формат, что самое сложное, что самое страшное, что самое рискованное. То есть вовлечь команду в эту новую идею, дать ей примерить эту рубашку на себя. А потом уже переходить к задачкам, но каждый раз не напоминать про умрем. Каждый раз лучше напоминать, что и тогда мы получим вот такую возможность, тогда мы получим вот такую возможность. иначе просто страх натрет мозоль, и мы перестанем бояться. Но хороший вопрос про иначе мы умрем. Очень здорово.